на мормышку у меня ничего вообще не приятно. опачки есть так лещик, лещик но ну маленький такой не очень большой надо быть. должно видно Пойду. Упирается даже ну такой нормально ох как он там носится и чуть-чуть Ну, лунку всю ночь кормил, и сюда, и мой хороший, вот. небольшой. Вот утром уже три поймал, два схода было, глубину нашел 8 метров. Интересно, конечно, это вообще не мормышка может быть располагал была поклевочка значит есть лещ опа есть там плотволы и хорошенький этот, этот хороший, этот побольше чуть-чуть дай бог вытащить его что сходят, Но я уже вижу там лунки ходят хорошие, вот, ну, ту вторую удочку я вытащил потащил вот, обратно, смотрю как тянется, ну хорош, на килограмм будет. этот будет с багориком вытягиваться что, может быть сейчас еще шляться по этим самым по лункам на улице, если он здесь берет ну, всю ночь кормил. Вот такой хороший. Красавица. Вот такой вот он. Вот такой. Красота. Ну где-то, это килограммовый. Так что, мамка мне теперь будет, наверное, сюда отпускать часто если ездить рыбку Ого! как его под, подсёк за нос. Блин, серит кашей моей, что на Блин, весь в крови. Как кабана зарежет Так, пошел за новеньким Поехали. Почему мы от этого проводку прямо берет я вообще не там валют трещит? Рыба пугается, да. Опа, еще один. Есть. Вон там, в принципе, нормальный тоже. Красавчик. Чуть поменьше. Лучше багорика его подцепить. А вот кинесисты, что мне интересно в чертике, И все говорят, черный чертик нужен, если чертик, то черный, сейчас опущу, чуть-чуть Может быть плохо видно было, Думаю, сейчас хорошо видно будет, отойду Вот это, чем не лещик, да? Ну это как в нагрузку пока пока наловил. Тараночка тоже этих бомб жарить.